Добрый день, меня зовут Илюшин Александр. Сегодня я вам расскажу про холодильные или морозильные лари. Холодильные или морозильные лари предназначены для хранения продукта в указанной температуре. Холодильные – это до плюс 7-8 градусов, морозильные – до минус 18 или 22. Холодильные лари подразделяются с гнутой крышкой или с плоской крышкой для демонстрации продукта. Более подробно останемся на морозильных ларях. Морозильные лари предназначены для хранения продукта при температурном режиме минимум минус 18 градусов. Они бывают глухие, с, с прямым стеклом и с гнутым стеклом. Все морозильные и холодильные лари начинаются от объема 60 литров и могут достигать 800 тысяч литров. При выборе ларя необходимо обратить внимание на толщину стенок. Она бывает от 63 до 75 мм. Толщина стенок позволяет сократить издержки при, его, при использовании ларя, в частности, на электроэнергию. Холод из ларя при данной толщине будет максимально удерживаться внутри. Также необходимо учитывать при выборе ларя, в каком помещении он будет установлен и при какой температуре он будет работать. На лари подразделяется на несколько классов Четвертый класс – это до 35 градусов окружающей среды. Пятый класс – это до 43 градусов окружающей среды. При выборе ларей с гнутым или прямым стеклом необходимо обращать внимание на само стекло. Это очень важный фактор, в частности, его прозрачность и защита от ультрафиолетовых лучей и инфракрасных лучей для максимальной экономии при использовании этого ларя, в частности, на электричестве.